Друзья, всем привет! Сегодня будет такое спонтанное видео. Честно говоря, должна была немножко с вами о другом разговаривать. Я слегка приболела, поэтому хотела поговорить о том, чем я -то лечусь. Но вчерашний день с такой красивой датой, с красивыми цифрами, меня побудил записать это видео прямо сейчас. Возможно, надо было сделать это раньше, но вот, к сожалению, почему-то только сейчас я включилась в это все. Вчера очень много меня поздравило людей. Кто-то смс-ками, кто-то просто позвонил, сказал: Аня, помни, что сегодня именно тот день, когда нужно взять лист бумаги, написать самые заветные свои желания, потому что это какой-то магический день, который обязательно принесет все то, что ты хочешь в своей жизни. И вы знаете, открываешь все соцсети, везде говорят только на две темы. Тема, связанная с двумя соседствующими странами и тема, связанная с зеркальной татой. Рекомендации, рекомендации, рекомендации, рекомендации. Я, ребята, всеми руками, ногами, всеми своими вибрациями за то, чтобы люди как можно чаще загадывали желания. Загадывать желания — это прекрасно. Стремиться к чему-то новому, менять что-то в лучшую сторону — это замечательно. И э, у каждого из нас, в принципе, в человеке нет ограничений по поводу своих возможностей, по поводу своих желаний, по поводу своих Хочушек. Поэтому это очень хорошо, когда в голове происходит такая трансформация в позитивную сторону вперед. Не обязательно загадывать желание, привязываясь к какой-то дате. Желание мы можем загадывать в любое время, в любой самый максимальный позитивный момент своей жизни. 365 дней в году вы можете загадать желание. Но обязательно, чтобы вы были в таком Состояние, состояние высокого полета, когда вам хочется что-то творить, делать, когда высокая концентрация энергии в вас самих вы это чувствуете, что вы находитесь на очень высоком позитиве, на очень высоких вибрациях, тогда это желание, оно быстро исполнимо. А теперь, друзья, давайте разберемся с вчерашней цифрой. Красивой цифрой, да, действительно, она красивая, исторически красивая, столько двоек, Но так ли все легко и просто на самом деле, как многие нам об этом рассказывают? Ну, давайте вот по порядку. Во-первых, когда вы загадываете желание и привязываете себя к каким-то определенным датам, это больше похоже уже на ритуал. Любой ритуал несет за собой последствия. Ритуальное загадывание желания, а тем более увековечивание своих желаний на листе бумаги может нести за собой необратимые последствия. Поэтому очень рискованно было писать на бумаге свои желания вчера. Если вы решили да, привязать свои желания к какой-то дате, то не поленитесь, пожалуйста, открыть лунный календарь и посмотреть, какие лунные сутки. Лучше всего загадывать желания на растущую луну. Вчера луна была убывающей, вчера были 22 лунные сутки. Это не самые благоприятные лунные сутки для загадывания желаний. Что происходит на убывающей луне? Еще раз повторюсь, что желания мы можем заказывать, когда мы хотим. 365 дней в году. Вот если вы вчера загадывали желания то желания на убывающей луне должны звучать немножко иначе. Давайте я вам приведу пример. Принцип убывающей луны ⁇ все забирать, с чем-то расставаться в это время. Поэтому формулировать свои желания нужно предельно внимательно. И ну, вот, к примеру, возьмем самую популярную тему, тему касающуюся финансов, денег. Если вы хотите увеличить свое благосостояние, разбогатеть, если вы устали от постоянной нехватки финансов, от каких-то закрытых перед вами э, дверей, да, от нищеты, то желание должно звучать таким образом. Я хочу оставить нищету в прошлом, я хочу расстаться с бедностью тогда это сработает. Но ни в коем случае не говорить о том, что вы хотите стать богатым, потому что здесь может пойти обратная сработка. А полет фантазии на растущей луне зависит только от вас. В принципе, друзья, это все, о чем я хотела с вами поделиться, о чем я хотела вам сказать. Это сугубо мое субъективное мнение, оно естественно может не совпадать. С вашим, я ни в коем случае его вам не навязываю. Всех люблю, целую, всем желаю мира, добра и тепла. Обязательно загадывайте желания. Всем пока-пока, до скорых встреч, обязательно скоро увидимся.